Всем привет, друзья! Наступило 31 декабря и я а, готовлюсь к Новому году. Все спят у меня. Пока тишина. Пока тишина. я а, в пятом часу утра проснулась. Сделаю уборку везде. Стиркаю ее. Подготовка. Сейчас покажу на деле. Короче, сейчас буду сель подшуба делать. Сварила сегодня морковь со свеклой. Это для пиццы вытащила. Это я для салатов. Сварила яйца, замариновала курочку. Затем варится картошка там. Поставила картошку. Поставила тесто для пиццы и буду делать рыбник стирка все идет но сейчас я как раз начинаю цветать на улице буду развешивать на балконе белье а потом сель под шубой обязательно в первую очередь так как чтобы надо впиталась и чтобы окрас был красивый как всегда без чайка, без чайка никуда и смонтировала видео еще с утра про подарки закинула а затем что я еще делал то ну как вы видите холодильник полный всего всего всего здесь у меня лекарства это сметана уж не знаю куда засунуть Там фрукты мандарины убрала подальше потому что они у меня лопанут. это прям кошмар за раз могут тортик аванас на все сыр короче консерва там мази вот так вот хреновина наша любимая а, сметана чуть не упала палочки у нас дети очень любят вот они едят ну сейчас буду готовить и так а потом Сеть под шумой, а потом для пиццы будем нарезать. Так что пока спокойно, тишина мне наоборот так спокойнее. Сейчас покажу как у нас елочка всю ночь горит. Девочки спят, мальчики спят. Все, походу дела а, я еще сварила курицам сегодня обязательно курочка сделала сель под шубы смотрите у меня что это мешает все везде мешает уде тесто поднялось прям кошмар взрыв на макароны фабрики сейчас я его отпущу и подготовим для пиццы как раз пока поднимется Не, не могу открыть. Ой, Даринка, мешает. Дарина, уйди, пожалуйста. Помягче, помягче сделай тесто, потому что... Вот. Сейчас намочу руки. И опустим. Ага, ага, для тебя здесь. Да, да, да. Все для тебя. Все, это а убежит. Тесто мягкое, хорошее получилось. Как а, неудобно с одной рукой-то. Ну, короче, вот, все опустили. Андрей там подготавливает. А, огурцы нарезал, колбасу сейчас, сыр лук, и начну стряпать. Селедка думала мало, мало будет сеть под шубу. У меня получилась такая большая тарелка. Сейчас она как раз к вечеру поспеет. Очень офигенно. классно будет. Не трогай. На, на. Тесто любит очень. На. А камина же. Все. Где? кушать свое. Так, друзья, вот пицца. Две с половиной осталось. Было четыре штуки. А, короче полторы серии. рыбник сделала курочка на подходе сырные лепешки еще там вот дети поели пиццу смотрите я там духовку поставить, а я отдыхать лягу рыба сейчас вот еще сырной лепешки вот она это остатки теста боже мой. как солнышко получилось красота! я пока сделала свою работу пойду отдыхать теперь андрей будет меня заменять рыбу курицу будет делать. А сделали пару салатиков ну в принципе нормулька хватит нам и. Ой, такой запах обалденный. Сверх. И, и.. Ну и вечером с этим. Короче, увидите все на столе. Что мы соберем? Все засниму. Друзья, вот мы собираемся. А У нас есть? уже 10. Скоро будет Я без 15. Стол стоящих. собираем. Иди сюда, мадам, иди. Хм. <coughs> Накрасилась кулема. Эй, мама. И мама, да, и мама Так, вот мы собрали на стол Шампанского нет, ни детского, ни такого Потому что мы э, вместо шампанского натуральный компот пьем Фрукты? И сок Эти уже один выпили, да Я Дарин, не трогай вот? Вот, это, вот это убери, вот это ни к чему, оно нехорошее Так, ну вот у нас рыбка в духовочке ну, не стали зеленью, потому что а, лимончиком все. Фрукты основное, вот это. Я еще мангу хотел купить. Зачем? Не надо. Вкусно, Вкусно. я не люблю. Курочка запеченная ну, в духовке. А, тортик. Веревочку отрезать надо. Принеси, Давид. Так, Тотик, мандаринки. Мандарины у нас. А, Марука конфетки, повторю, смотрите, я вот показываю так, и она тоже так же, тогда салатик, салатик, на-на-на, снизу не бери, не надо, положи обратно, я не хочу, сядь под шуб... все, у нее везде падает, Дарин, не, не кидай, потихонечку, потихонечку, сядь под шубой, у нас подоспела, Дима с ума сходит опять, так, аккуратненько. Ага, снизу убери. Здесь нарезала пироги. Так, ну, в принципе, вот такой столик. Что, нормальный стол, да? Да. И фрукты есть, и компот свой, и салатики. У нас, у нас Аминка уснула, надо Амину будить. Генара побежала будить. Да, Дарин. Ага. Чё? Это. сеть да. Сель под шубой. Сель. У нас Аминка проснулась, а да. куколка наша. Мы сейчас пофотографировались. Дочь, посмотри Её? на мамулю. Это. Ногти мы покрасили. Чё опять? Это конфеты. Это... А, как... Сель под шубой. Сель под шубой и все. Шуб только Угу. Колготки не маленькие Динар, спустились они у тебя. Вот тут мама ты а такого что? тут? За ножом не пошел что-то? Мы же ждем торт. Давид, открой. Мы А то дети устанут. Сейчас поедят как раз. Окно открыть, что ли? Душно. Окно открыть, да? Душно. Душная. Ты так... Вот так и ходи. Как танки. танке. Кофту дай, Динар. Вот да, ты, Ой, да. Господи, командирский голос. Динар, тебе что дарит? Да. Снимаешь на видео? Тоже хорошо снимают. А? Смотрите, что. На, мадама. Ты говори, Амина. А я <гудить> Надо. Он пальцем дергает уже. Дарина, убери пальчик. Папа режет. Вот вот Сейчас нарежет папа, подожди. Всем достанется. Ты что у тебя на губе белая? Ты что, успела хапануть? Ну кушай хочешь же, че, хочешь так кушай. Вы же маленькие, че вам ждать посидеть? Че, тарелку, да? Тарелку, да, принести? да, да. Не пить, не Саша. У тоже вот это вот это все. А, да. да. А другая. Другая бежит. Вон синенькая тарелочка. Сейчас, сейчас, сейчас! Смотри, Даринку хочу снять. Смотри, как она рванула. Так, с надо ложку принести, да? Так, это убрать надо. Ай, ложку не жду, скажи, я так хапну. Нафиг мне ваша ложка, скажи. Она сама. Такая хитрая. Папа ухаживает за девочками. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита, девочки. Вкусный тортик. Сок. ага Ну, друзья, с, на... а, не с наступающим уже, а с новым 2022 годом. Дай Бог, чтобы в этом году у нас было а, все, то есть все прошло, вот это, ну, все плохое, пускай позади останется того года, а все хорошее, с наступающим этого года, чтобы все хорошее было, присутствовало в этой жизни. Всем желаю здоровья крепкого а, а, позитивных эмоций, чтобы в жизни все было прекрасно и весело, как а, раньше мы жили. А, как мы раньше жили, чтобы так веселились, ходили, а, общались мы так, а, как раньше общались. Я помню в 90-х годах, когда мы еще маленькие были, а, в, в то время у нас всегда были гости дома мама всегда готовила мы очень радовались новому году мама всегда стряпала очень мой, то есть отец вот который сейчас с Андреем работает он всегда картошку чистил, помню, ведрами насчищал а мы нарезали сестренкой салаты, братья Руслан у меня делал торты сам, очень вкусные торты Богданчик у нас тоже помогал все делать так что желаю, чтобы все а, было хорошо. Дай Бог, а, чтобы в жизни все наладилось у всех. И не знали мы эти горести, несчастья, чтобы все-все-все замечательно было. Дай Бог нам всем долгих лет жизни главное здоровье. Будет здоровье, значит будет все.